Также, друзья, я сейчас нахожусь в автобусе районе, который шли на Мы с вами едем в Бангкок. Посмотрим, что там у нас есть. Там вы можете сами съездить, посмотреть, самостоятельно, как приезжает на аэропорт без или Вот тут идет лучше выбрать именно те места, которые я вам покажу Ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители, мы сейчас с вами зашли в аэропорт. И нам надо спуститься на нулевой уровень, чтобы попасть в метро. А не нулевой, а уровень Б. Мы сейчас на уровень Б спускаемся, прыгаем в метро и едем до станции Пенчанбури. Ну а дальше все увидите. Поехали. Ну что, девчонки и мальчишки, выбираем английский язык. Дистанция нам нужна макасан. Один билет. А, вставляем денежку. Купюрат И ждем. Что-то он захотел ее. Давай. Выделываешься, Епьте. И, короче, нам сейчас а, тикет дали. И мелочи по-моему 35 если я не ошибаюсь стоит тикет сейчас скажу точно до да, 35 бат это вот у меня одна будет то есть я доеду до станции его никуда не надо засовывать его просто прикладываете вам открываются жалюзи и вы пошли дальше стоит типа охрана непонятная с фонариками ему еще шарики для приличия я вам показываю куда направо налево а мы с вами спускаемся вот именно на железнодорожные пути это станция Макасан там надо будет кто едет в посольство перейти на станцию Пенчан и вы спокойно так по-моему стоит метро надо успеть, чтобы не ждать Да, метро Поезд приехал И сейчас Пока никто не заходит, проверяет Все, народ пошел Но мы сейчас будем Как цивилизованные люди В конец очереди не будем ломиться Потому что тайцы здесь все Аккуратненько становятся В конец очереди И по ходу движения заходят Никто не ломится ну, Есть, конечно, некоторые, которые пытаются высочиться В общем, заходим в метро Еще раз говорю, метро чистенькое, ухоженное И сейчас поедем Метро, в принципе, забилось Все едут с аэропорта ну а мы едем тоже с аэропорта. Я yeah, смотреть Банков. Поехали. Так, ну что, девчонки, мальчишки? Дайте в пизду, блядь. Чтобы выйти, надо кинуть жетончик и пойти дальше. Мозги не будут, блядь, снимать им нельзя. Секретный объект нашли тоже. Мы. И все, выходите на улицу и идете куда вам надо, на следующую станцию Или в обратную, в обратную сторону То есть покупаете обратный жетон и едете Блять, знаков нахуй понавешали, где снимать нельзя Короче, тайцы мозги идут. Это нельзя, то нельзя В общем, карта у нас метрополитена тайского вот мы сейчас с вами вышли вот на этой станции макасан и сейчас пойдем в одно замечательное место пойдемте короче девчонки и мальчишки сам повелся вот на такую хуйню думал стоит настоящий поставили искусственного статую какую-то короче я сейчас перехожу в дорогу выдвигаюсь какой-то речушки и мне надо будет э, ее эту речушку на какой-то лодке пересечь. В общем так. Байкеров тут куча. В общем, центр. Ну как центр? Любой мегаполис. Куча пробок. Движение хаотичное. Очень аккуратно дорогу переходит. Потому что собьют и дальше поедут. И глазом не моргнуть В общем, вот такая вот движуха Это банкок и в Бангкок я решил поехать погулять, показать вам красивые места, которые нашел. Вот такие автобусы без стекол гоняют, 136-й маршрут какой-то. Ну, в общем, пойдемте. Полиция. Не то, что наши, блядь, толстожопые, блядь, кусара, которые сидят в машинах, блядь, и только ловят типа нарушителей. Эти, по крайней мере, работают в жару, в ливень хера им блядь, погода не страшна а наши сидят тут всякие засады устраивают кстати вот она эта река и сейчас мне надо будет посмотреть маршрут и повернуть или направо или налево в общем вот так вот здание строится прям на берегу в общем ну Бангкоки интересно на самом деле ребят что я могу сказать Движение, суета, мегаполис одним словом Сейчас мы где-нибудь остановочку сделаем и пойдем дальше Кстати, сейчас с метро вышел, мне сразу вот такую баночку вручили Не знаю, сейчас попробую как раз, холодненькая То есть деньги вообще не платил Какой-то продукт рекламируют и дали на пробу, в общем Пойдемте дальше кстати, девчонки и мальчишки, сейчас сам не поверил карте навигатору, оказывается, я двигаюсь по улице Сахумвит еще, так что вот так вот, в Бангкоке улица Сахумвит у нас оказывается. Здесь, конечно, духотище, хуже, чем в Патайеп, особенно после дождика, а с прям текет. В общем, такая вот движуха здесь происходит мне до точки осталось 700 метров. Я буду на месте, а вы со мной пошлите. Ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители, практически в центре города Бангкока среди вот соток таких вот. Сейчас покажу вам, то есть, чтобы вы понимали, есть вот такое вот чудо, прекрасный стиль стилизованный 19-летний фермерский дом Из тикового дерева Перемещенный в Бангкок С берегов реки Ме Пинг Что находится в Чингмае. В 1964 году Дом Кам Теперь штаб Сиамского общества Место посвященное сохранению И продвижению тайской культуры И наследию Внутренности дома заполнены а, Сельскохозяйственными и домашними предметами Плетеные корзины для ловли рыбы Терактовые горшки Терактовые горшки Да, среди других элементов Рассказывающих о каждодневном Жизненном укладе обычных людей Прошлых лет Ну, не знаю, половина закрыта Потому что написано до пяти работает Сейчас мы попробуем с вами здесь погулять Эту информацию мне скинула Как бы карта MapsMe, Так что у кого подключена Или подключайте ее себе И приезжайте И смотрите а мы сейчас с вами прогуляемся по территории Если получится зайти вовнутрь То зайдем с вами вовнутрь Куда-нибудь И вот здесь есть еще кафешка какая-то Тоже туда зайдем, посмотрим какие там цены